Недавно приехал к, отцу, к отцу в деревню, иду по улице, блин, бли, на столбе объявление, я гляжу, отдам тещу хорошие руки, еще бы я телефончик не сорвал, я 30 лет мечтаю свою пристроить, и желательно в нехорошие руки. чтобы наверняка не вернулась. Ну, я же не знал, что у этого полоумного старика, который объявление написал, у него лошадь теща зовут. Идиот, ну, хоть бы кавычки поставил еб... Вся деревня его кобылу знает, а я-то не знаю, я к своей кобыле думаю. Из плоти и крови пирожков съесть мне. <свят> Прихожу домой, отца нет. Думаю, позвоню деду, телефон же есть. Звоню, говорю, вы течу отдаете? А он так бодрика, а вы хотите взять? <свят> Я говорю, да боже упаси, от своей бы избавиться. Бы. А дед говорит, а вас тоже кобыла? Я говорю, еще какая... Е... Он говорит, а сколько ей лет? Я говорю, я не знаю, но по моему глубокому убеждению, она уже лишняя живет давно. Дед говорит, а сколько ей лет, узнать легко. Я думаю, как это, сколько ей лет, узнать легко... А интересно узнать, сколько осталось. А сам у старика спрашиваю, а, а вы не скажете, как узнать возраст? Дед говорит, просто берешь ее за морду. Я думаю, ни хрена себе за ход. Если я тещу беру за морду, то сразу получаю по своей а он продолжает, говорит, отгибаешь ниже губу, я говорю, стоп, стоп, стоп, отгибаешь губу у живой. Старик говорит, хорошо живой, ты чего, парень? Я думаю, если я у своей тещи губу отогну, она тут же отогнет мне что-нибудь в ответ. том отогнет безвозвратно. А дед продолжает. Значит так, ты с ней построже. Чуть сбрыхнет, кнутом по спине. И... Как... И... Пускай руку хозяина знает. Я думаю, ну это я сотни раз проделал в мечтах. А его я один раз ее Шнурком задел Как у меня до сих пор Текстура правого уха тоже копирует нос сковородки А, слышь, а, а дед, дед говорит А твоя кобыла какого роста? Я говорю Блин, блин Где-то метр шестьдесят Старик Мелизга Моя два метра в холке я думаю, тут метр шестьдесят толкнет, не поднимется. А двухметровая меня до работы докинет. Дед говорит, моя ест хорошо. У нее желудок, ведра на два. Ну, думаю, моя примерно та же. Дед говорит, а ты овса хорошего давай. Я думаю, о, счастливчик, а. Теща овцом не брезует. А у нас дома, судя по консистенции каше, на везд налегаю только я. Старик говорит, что кормление не главное. Тренировать надо. Я говорю, а как тренировать? Научите, дед говорит, а нашел тебя не обижена? Я говорю, конечно, не объезжен. А сам думаю, как это моя теща может быть объезжена. И серьезно за час на лесопеде не объедешь. Если в коридоре встретишься, все равно что с электричкой в тоннеле. Если в технических карман не нррешь, по стенке размажу. Дед говорит, я своей тещу. Вовремя объездил. Теперь не нарадуюсь. Она у меня даже в скачках участвовала. Я говорю, извиняйте, как это в скачках? Старик говорит, обычно бегала на переходки с лошадьми. Я говорю, небось отстал на километр. Он говорит, нет, третья пришла. Я говорю, а что ж не первый? Это? Ха, да ей этот жакей тяжелый по палке. Я говорю, ладно, заливать. Что? На ей что, человек ездил? Старик говорит, ну ты что, как с дуба рухнул? Ты что, не знал, что на их верхом можно ездить? Я говорю, как верхом? На спине, что ли? Он говорит, а на чем еще? Закрепляешь на спине седло, садись в него. Кобылу с бок пятками, бах! И катайся на здоровье. У меня же в голове картинка нарисовалась. Моя теща идет с базара с двумя сумками, а я у нее на спине, вот сюда. И с в бокае. Бах! Бах! Тед говорит. Только ты ее в голоп сразу не пускай. Километр здесь, а, она проскочит. А с непривычки может потом сдохнуть. Я, конечно, всякое в мечтах себе представлял. Но чтоб галопом на теще, это уж какое-то райское наслаждение. Дед говорит, слушай, а я свою тещу люблю. У меня до нее еще две были. Но я их на колбасу сдал. Я говорю, алло, как на колбасу? Чего? Дед, говорю, да обычное дело. Ты что, не знал? С них очень хорошая колбаса получается. Вкусная. Блин, думал, как же. Оказывается, в деревне многие семейные проблемы колбасный цех решают. А сам, сам говорю деду, у меня такое ощущение, что мы с вами о разном говорим. Опишите мне свою тещу. Старик говорит, ну теща как теща, кобыла, голова вытянутая, сухая, большие живые глаза, широкие ноздри, длинная мускулистая шея, большие заостренные подвижные уши. Я думаю, ну просто один в один моя течь <свят> Дед говорит, ну что, заберешь мою кобылу? Я говорю, да что вы, не, <свят> мне свою пристроить. <свят> Старик говорит, значит так, если не жалко, сдай ее в колбасный цех и не мучай. Я говорю, а как это сделать, ночью? Он говорит, чё, ночью? Днём привози. Вполне легальный бизнес. У тебя примут, взвесят, получишь деньги и давай. Я говорю, что еще платят за это? Дед говорит, слушай, ты как с луны свалился. Мясо есть мясо. Я бросаю трубку пули в город. плиту теще какую-то ерунду. Утром привожу ее колбасному цеху. Дальше уже даже рассказывать неохота. Меня с разделочного стола ОМОНовцы спасали. Притом на все мои конечности теща уже успела колбасную кишку натянуть. И пусть я еще жив, но теперь мои бабы на меня такой хамут надели. Пошук, как силы мерин. Ем один овес. Иногда от ужаса заржать хочется. А сил нет. Эх, нет.